на подъем один ряд делал, уроды Там с горы парит Нет, просто так он пропустит. Просто пропустит Видишь, в горы, в горы, все в горы Тоже на тормозе Э? Если нарушить, то доказательства. Вы дарошу? Полоса для поворота налево. Значит так, я до полосы поворота повернусь. А. Есть какие-то доказательства? А? Пожалуйста, документы. Есть доказательства какие? Я пойду покажу. Я думаю, в основном машину обросить сейчас на потуговую обезгнал. Конечно, есть доказательства. Ну давай, нам? Давайте доказательства. А будут. Давайте. Сколбрикуем, Скайбр... да? Помоги, я... Да, я прекрасно видел дорогу, я все видел, блядь. Ты. Да успокойся, несите доказательства не, не, не, не Так, меня. вот документы Гляньте на да, права? в первую очередь Ревнуюся. Да 40 лет езжу, мне будете рассказывать, как ездить Я прекрасно видел и я знаю, покажу. что вы здесь стоите всю жизнь Все, показывайте Думаю, Никуда я... я не иду Нет, надо Ры... показать Рисуйте Да блин, в каких случаях предоставлять страховой полис, знаете? Не показывай ему полис 50. Капец, вот ты, блин, опять начинаешь Если несёт доказательства, потом будем разговаривать фамилию вашу, пожалуйста ага, я, вам я хочу записать У меня фамилия старший прапожник Левченко Я вам представился. Третий год такой. Сейчас. Ха, Ты блин, Есть процедура, блин, ты начинаешь тут Да какое просто доказательство стреляется? Доказал, ну, несём, потом протокол. Ну несёт сюда, что на там. Видео, есть ли видео. Идём, да я вам покажу. Повезу вас, посадил в машину. Я прекрасно я видел, я трезвый. Я трезвый видел. Несите сюда, я буду да разглядывать. А что вы мне покажете? Ну, вы говорите, что вы не нарушали. Не нарушал. Я докажу, что вы нарушили. Я прекрасно знаю правила, я прекрасно знаю, что вы здесь день и ночь прав... Смотрите, какой знак стоит. Перекрестка. Стоит два? Ну. Две полосы? Да, я тут же выехал и перестроился обратно. Да, полоса для поворота до, до перекрестка налево. 300 метров Там еще поворота, было. Скажу, для поворота налево. А я объясняю. Я повернул, нормально. Я да, ушел, в... я глянул полоса налево, я ушел в правую сторону. Да, и да, все. Не ворвали, рассказывай ему. Несите все. доказательства и все. Что -что? Доказательства давайте. кому? Ну нам, кому? Мам? Да. Конечно, да ну, Несите видео или что у вас там есть? Какое видео? Есть свидетели Видите? Ну давайте не свидетели надо. сюда На ну, секунду, можно? Да не буду я никуда идти Ну, поездец или что? Боюсь, боюсь сити, Дружище, ты шо? да Дружишься ты что? Конечно Да что, потому что Врача пройди Врача Пройди ты, врача Я еще сказал, что типа желаю. Начинаешь ты объяснять. Ой, что негодяй не заказывает свою длину, есть презумпция и все. С машиной имеешь право не выпить. Я не выпил. Ну и него до сюда, вот сюда в машину, все, Нормально, не сказал и все. Thank you.